Здравствуйте, уважаемые партнеры! Все мы прекрасно понимаем, что хайп-индустрия уже изживает себя и в ней все труднее и труднее зарабатывать. Не успеешь завести туда деньги, как э, даже не успев вывести свои, хайп закрывается и э, ваши денежки потеряны. Поэтому, проанализировав рынок на сегодняшний день, мы э, поняли, что деньги в основном крутятся сейчас на биржах, в платежных системах, так как очень популярным стало в интернете именно переводы средств, заработок на комиссиях. Соответственно, для этой индустрии создаются все новые и новые способы перевода средств, хранения средств, ну и заработка, соответственно. И на сегодняшний день мы с нашей командой остановились на выборе кошелька Skype Token. Откуда взялось это название? Название это по названию компании Super Coding Fly. Coding Fly Foundation разработала данный кошелек. И сейчас я вам о нем немного расскажу, почему я выбрал именно эту нишу и как я тут собираюсь зарабатывать. Как говорится... Хочешь много денег, будь там, где деньги. Данный кошелек разработала компания CodingFly Coding Fly Foundation. Компания CodingFly работает в основном с технологией блокчейна с 2015 года. И она развивалась в партнерстве с такими компаниями, как Tron, Ripple, Carrion, Bumo, Politon и многие другие компании. Компания CodingFly является партнером биржи ZB Мега, которая проспонсировала создание данного кошелька из SkyF Token. В свою очередь ZB Мега является филиалом группы ZB. ZB Global это биржа, которая уже занимает в рейтингах очень хорошую позицию. Вот по версии сайта CoinGecko биржа ZB Global уже на четвертом месте. Также у них есть в составе этой группы ZB, есть еще и ZB.com. Она сразу вот на пятом месте по версии Гека. Вот на CoinMarketCap эти биржи тоже есть. Мы сейчас можем посмотреть. Вот сайт CoinMarketCap. И здесь она, ZB Global, на пятом месте. И ZB.com на шестнадцатом месте по обороту средств за сутки. Значит, в сутки у них проходит примерно вот оборота на 3 миллиарда у ZB Global. И ZB.com на 1 миллиард с лишним проходит оборот торгов за сутки. Так как ZB Mega, ну она еще молоденькая компания, молоденькая биржа, она примерно на, в рейтинге на по-моему, да, вот, 74 место занимает ZB Mega. Оборот ZB Mega на сегодня уже составляет 104 миллиона долларов. Штаб-квартира компании Coding Fly находится в бирже ZB Mega, вот, которая является подразделением ZB Group в Сингапуре. Сама ZB Group владеет 51% акций биржи ZB Mega Exchange. Я не буду перечитывать вам весь PDF-файлик, я полезные ссылки все оставлю под этим видеороликом, где вы сами сможете открыть и посмотреть все то, о чем я вам сейчас рассказал. Моя цель в этом видеоролике дать понять, как вы сможете зарабатывать в кошельке SKF. Когда я предлагаю своим партнерам открыть этот кошелек, они мне сразу говорят: "У нас есть кошельки, зачем нам еще и этот кошелек?". Вот, ну представьте себе, кошелек Адвакш, Перфект Ман, они перечисляют, они дают, что у меня есть блокчейн кошелек, майзер валит. Вот, просто ответьте себе на вопрос: эти кошельки вам платят процент за хранение денег на ваших кошельках? Мне, например, ни разу не платили. Хотя в тех кошельках тоже есть партнерская программа. Вот, мало кто об этом знает. Они думают, что он просто открыл кошелек, им пользуешься и все. А на самом деле у них есть партнерская программа. И в кошельке, допустим, Cash, Perfect Money, в кошельке Pair вам платят за то, что ваш партнер переведет на него деньги с карты, то есть сделает вот извне в этот кошелек, и вот только тогда вы сможете получить по партнерке какой-то там маленький процент денег, вот. А за то, что вы пригласили этого партнера, вы ничего не получаете. Здесь вы тоже ничего не получаете, но когда вы поклали деньги на кошелек СКФ, вы начинаете получать ежедневную прибыль, и это в месяц составляет 8 процентов. Если вы подключили под себя партнера, вы с него получаете 100% рефералки. Также ежедневно вам начисляется 8% в течение месяца с его кошелька. Представьте себе, если вы зарегистрировали под собой 10 кошельков. То есть вы получаете с одного партнера 8% в месяц, а с 10% вы уже начинаете получать 80%. И если эта сумма превышает больше 500 долларов, вы начинаете получать уже по 12% с этого партнера. Также если у вас на кошельке будет храниться больше 500, свыше 500 долларов, то вы начинаете получать уже не 8, а 12%. Максимальный процент, который вы можете получать на кошельке, это 16%. Данный кошелек работает как приложение, его можно установить себе на телефон или на эмулятор Android. Вот Я на компьютер себе установил эмулятор андроида, установил себе кошелек на эмулятор, завел сюда денег и уже получаю прибыль. То есть за первую неделю у меня я завел 0,8 эфириума. Вот они, 0,8 эфириума. И в эквиваленте 157 долларов на данный момент, вот эта сумма составляет 157 долларов. На вот эту сумму мне начисляют 8% в месяц. И эти проценты ежедневно отображаются вот здесь. А вот здесь отображается общий баланс моих полученных процентов. Эти проценты я могу сейчас поменять на эфириумы, то есть добавить к своему балансу, и уже изменится, естественно, количество долларов, которые, на которые мне будут производить начисления. То есть это своего рода капитализация процента. Здесь я могу перевести деньги на эфириум, могу, вернее, переводить эти деньги на эфириум хоть каждый день. И, соответственно, будет увеличиваться мой баланс на эфириуме, и в зависимости от цены эфириума, у меня будут идти начисления на количество долларов, которые находятся на балансе бота. На сегодняшний день токен SKF стоит 2 доллара. Так, сейчас тут не видно. Включим лупу и посмотрим на цену. Вот смотрите, на сегодняшний день цена составляет 2 доллара. Таким образом, что получается? Получается, что мы... Храним свои деньги у нас на кошельке. Получаем за это проценты. Проценты можем добавить к балансу и снова получать процент на процент. Таким образом увеличивая свои заработки. А сейчас я предлагаю вам найти ссылочку в описании данного видеоролика. Установить себе эмулятор андроида на компьютер. Скачать туда кошелек и начать зарабатывать. После установки андроида и кошелька, вот так у вас будет выглядеть, Android с установленным кошельком И сейчас я покажу вам Как зарегистрировать кошелек Нажимаем на ярлык SKF токен И здесь у вас на первой страничке Будет неудобный китайский язык В котором ничего не понятно Его поменять можно будет вот здесь вверху Нажимаем на вот эти вот иероглифы Здесь есть английский язык Русского языка пока здесь нет Потому что кошелек азиатский и э, установив галочку вот сюда в конце строки, мы нажимаем на вот эти маленькие иероглифы выше. Все, э, поменялся на английский язык, так хоть более или менее что-то понятно. Здесь мы нажимаем кнопочку регистрация. Первая строка, выбираем страну. Сейчас мы сделаем экран пошире. Мы выбираем страну Россия. Дальше мы вписываем свой логин. Я рекомендую вам логин сделать хорошо запоминающимся, не очень длинным, и в логине должна быть хоть одна цифра. У меня это битин 1. Дальше мы ставим номер телефона без кода страны, потому что страну мы уже вот сюда вставили. Здесь у нас страна, здесь мы начинаем сразу с кода оператора. Нажимаем на Get Validation коды. Вписываем капчу. Нажимаем «Конфирм». Приходит код на телефон и в нижнюю строку вписываем этот код. Дальше вписываем пароль, который вы будете употреблять для входа. Устанавливаете пароль два раза и сюда вписываете логин своего спонсора. Человека, который порекомендовал вам скачать этот кошелек. И дальше вставляете финансовый пароль. После того, как вы заполнили все поля, Нажимаем кнопочку «Регистр». Тут обратите внимание, бывает так, что вы промедлили и очень медленно заполняли, и он снова требует поставить код, вот этот, который нужно получить снова по телефону. То есть, видите, снова появилась эта кнопка, вот, и снова надо получить код на телефон. Нажимаем опять на код, вставляем капчу, нажимаем confirm, стираем старый код и вписываем новый. После чего нажимаем кнопочку регистр. И после нажатия кнопочки на регистр нас выбрасывает на страницу входа. Проверяем данные, которые мы зарегистрировали. Нажимаем логин. Дальше мы здесь нажимаем крит валет. Мы на этом кошельке уже сможем хранить эфириумы и биткоины. Для того, чтобы открыть и оформить эти кошельки нажимаем на Ethereum Wallet. Здесь нас просят назвать его. Напишем B. Сюда вписываем пароль для этого кошелька. Повторить пароль. И здесь э, вы пишете напоминание себе о, о пароле. Я напишу, что это пароль от кошелька B. Дальше здесь, обратите внимание, маленький кружочек. Ставим сюда галочку и нажимаем Next. Открывается страница, э, страница с бэкапом. Бэкап – это уже установка мнемонического кода, получение э, ключа доступа. Все это нужно будет... Все эти средства безопасности мы рассмотрим с вами в следующем видеоролике. Вот. А сейчас э, вернемся и э, посмотрим, что же у нас получилось. Вот у нас открылся кошелек, где можно будет хранить наши эфириумы. Называется он у нас B. Видите? Название B. Вот он, эфириум кошелек. Вы можете уже его копировать и отправлять деньги в кошелек для хранения. Так как наш кошелек мультивалютный, у нас есть возможность здесь добавлять криптомонеты, которые могут храниться на данном кошельке. Вот, например, криптомонета BNB, это монета биржи Binance. Вот здесь нажимаем кружочек и данная монетка будет добавлена на главную панель. Вот она сразу появилась. И для того чтобы сразу установить себе биткоин кошелек мы нажимаем на кнопочку эфир. Здесь выбираем Crit Wallet. Crit account вот в самом низу. Выбираем биткоин валет. Снова называем его. Вторая половинка нашего логина tin. Также для него устанавливаем пароль. Повторяем пароль. И здесь опять напоминание. Устанавливаем галочку в кружочек и нажимаем Next. Все, нас снова перекидывает на бэкап. Безопасность мы уже подключим в следующем видеоролике. Возвращаемся на кошелек. И теперь у нас тут два кошелька. Эфириум и биткоин. С помощью вот этой вот клавиши мы можем вернуться на главную страницу. А здесь мы можем выбрать в какой кошелек мы хотим войти. Вот таким образом мы меняем кошельки. Вот биткоин. Сюда можно будет, вот наш биткоин адрес, здесь можно будет хранить наши биткоины. Ну и соответственно получать 8% в месяц за хранение биткоина на нашем кошельке. И также в следующем видеоролике рассмотрим уже следующие странички нашего кошелька и научимся ими пользоваться. На сегодня все, всем спасибо за внимание, счастливо!